Вот между мной и водой. Ну, прям поброски по льда ломая. Сейчас тут вот на третью мне, на молту прям на двух не дальше, кстати, на Все, классно. Так, ну все, едем домой. Давай, все тогда. -то.